Так, ну вот я и принес ключик на 12. Сука, на 13. Убля. Так, значит, ребятки, пришел а, для вот этой вот штучки. А Ну-ка. Все-таки этот патрубок. Вот он. Будем его открывать. Интрига. О! О как! О как, видали? Во как упаковано. Купил я его за 308 рублей. Даже что-то наподобие инструкции есть. Как его подключить? Но это только для дураков. Два хомута штучка, синенькая, 40 миллиметров. Ну так, давайте откроем. Так. Алюминиевая. Слушайте, достаточно такая качественная, я бы сказал. Очень даже качественная такая вот. 40 миллиметров написано. Сюда цепляется провод массы. Тут, наверное, надо будет зачистить. Хотя, может, и не надо зачищать будет. Цепляется провод массы, потому что датчик, как помните, работает... Датчик работает, когда прикручиваешь сюда зеленый провод и массу, да? То есть, соответственно, чтобы массу сюда не крутить, мы закручиваем его сюда и массу подаем на корпус самого вот этого вот прибора. И получаем в итоге, кстати, неплохое, неплохое. Я думал, будет немножко хуже. Слушайте, и вкручивается даже. Даже вкручивается. Ну, почти. Вот все, что вкрутилось. Все, что смог я вкрутить, это докрутить от руки вот до сюда. А, выглядит это вот там вот, вот так вот. Так, ну как как это вот так вот нам показать? Вот так вот. Ну, короче, короче, нормально. Вот так вот. Ключик, наверное, нужен на 12. Сейчас пойду за ключом сгоняю. Обманул меня мой глаз-алмаз. Ключики на 13. Оп, и пробуем закрутить. Тянем, тянем, потянем. Судя по всему, наверное, ну, он, я бы сказал, странно, конечно, по ощущениям. Но вроде по резьбе. Шаг не тот, что ли. Короче, пока непонятно. Наверное, не тот шаг резьбы. Все-таки. Дефи 40 миллиметров. А может просто из-за краски. Короче, я что-то пока не понимаю. Ну вот поначалу идет отлично. А потом идет плохо. Плохо, туго. Пробуем закрутить. Как говорится, блин, был бы метчик, можно было прогнать резьбу. Блин, Ну, дальше вообще туго. Осталось это, наверное, полтора витка. Но очень, очень туго закручивается дальше и очень туго откручивается. Непонятно, по какой причине. Такое ощущение, что там... Что там нет резьбы. Дальше. Я думал до конца. А, там нет резьбы, ё -моё. Там нет резьбы. Ну и ладно, короче, нет резьбы. Хрен с ним. Мы, значит, что сделаем? Вот он теперь до туда, куда я докрутил, Mm. Докуда да, я закрутил. Теперь до туда легко закручивается руками. Потом. Ну, наверное, туда герметика просто нафигачим. Да, вот так вот. Сделаем. И будет аккуратненький датчик. Идут хомутки также, да? Хомуты подходят, все нормально. Следующий видос будет у нас, значит, про то, как я устанавливал эту штуку уже непосредственно на машину. И еще у нас там пришло. Так, это мы отложим. Что-то еще пришло китайческая сейчас вот это что-то я так думаю что это все-таки подсветка на нео не неонова и не знаю как ее назвать наверное неоновая полоса а, сейчас мы аккуратненько попробуем вскрыть посмотреть что это неоновая полоска Опа. да это она вот значит я вытаскиваю Опа. Пакетик мы убираем, ножнички мы убираем. Так, значит, выглядит эта вот штука. Это должна светиться голубым цветом, по сути. По сути, должна светиться голубым цветом. Мы сейчас это дело проверим значит, просто садился телефон значит, смотрите, распаковали эту штуку, да, неоновую хрень вот это она должна гореть неоновым светом синим должно гореть, я заказывал машина синяя значит, в итоге, что получилось ну, я сейчас попробовал поработать, пока телефон заряжался оно не горит вот этот блок, он нагрелся очень нагрелся и это не горит значит, каким макаром я проверял зацеплял это дело за... Ну, аккумулятор. Ну, вот, минус. А вот видно как плюс. И оно. Сейчас я свет выключу. Не горит. Не горит. Только когда вот быстро буду сейчас стукать, оно будет гореть. Не горит. И что мне, блядь? Что мне с этим делать? Короче, пишу, открываю спор. Это не работает штука. Так, конечно, цвет прикольный. Такие дела. Ну, ладно. Ну, короче, вот такие я вещи купил. Так что э, палец вверх. Пойду ставить. Потом будет еще видос.